Приветствую вас, друзья, в эфире канал «Субъективные мнения элитических людей» Программа «Что делать?» и я, ее ведущий, Алексей Ладный. После небольшого перерыва, связанного с нашим отпуском, мы возобновляем наши трансляции и дальше будем говорить о том, что волнует нас и, надеюсь, вас. Первое, я хотел бы поговорить о той массированной атаке, которая производится сейчас на наш канал. Второе, рассказать, что меня очередной раз вызывают в суд, и чуть-чуть поговорить о той пресс-конференции Путина, которая недавно состоялась. Я хотел бы поговорить о последнем выпуске «Смел Ревизор». Очень большая информационная волна поднялась по этому поводу, хотя просмотров не так много, я даже не понимаю, откуда ноги растут, честно говоря. Во-первых, спасибо людям, которые звонили, звонили мне, звонили другим участникам нашего СМЕЛ-шоу и благодарили за этот выпуск, говорили о том, что информация, в общем-то, объективная, много чего сказано правильно и просили, на самом деле, более объективно и более широко освещать те проблемы, которые существуют в городе. Ну и, в общем-то, обратная сторона СМЕЛ-ревизор последнего выпуска, это то, что на меня, в общем-то, было оказано достаточно сильное воздействие, Обижались на то, что как-то мы не очень лояльно высказывались, какие-то усмешки. Я, честно говоря, пересмотрел выпуск, так и не понял, какие усмешки, где усмешки. Я, в общем-то, понимал, о чем идет речь, когда готовился этот выпуск. И старался максимально корректно высказываться по поводу тех вещей, которые там освещались. Ну, и надо сказать, что мы, в общем-то, были в основном наблюдающими, сам выпуск делали, в общем-то, сторонние люди. Но так или иначе, бог с ним. Со смелым ревизором, бог с ним с давлением. Я думаю, что люди, в общем-то, поймут, что не стоит этого делать, не стоит оказывать давление. И вот по какой причине. Вот смотрите. Вот есть все центры силы. Силы финансовые, силы административной, Просто властные какие-то структуры. И они на самом деле... Считаю, что они имеют возможность каким-то образом фильтровать информацию, имеют какую-то монополию на информацию. Но на самом деле, чем быстрее эти люди поймут, что любая горизонтальная структура, где куча, условно говоря, юзеров, предоставляет свой взгляд на вещи, вот эта любая горизонтальная структура всегда победит вертикальную структуру, какой-то центр силы, который высказывает монополию на власть, информацию или ресурс. И докажу это на примере биткоина. Вот смотрите, есть фиатные валюты, которые выпускаются центрами сил, какими-то государствами. А есть криптовалюта. Которая, собственно говоря, имитируется таким образом, что невозможно никаким образом повлиять на ее стопроцентную гарантированную защищенность. Как это делается? Ну, если немножко углубиться, то есть сам по себе биткоин, он имеет чисто горизонтальную структуру. То есть вот эти вот шахтеры, майнеры вычисляют вот эти вот... Нонсы на основе сложных математических функций, это называется там хэш. Они вычисляют эти нонсы, очищают каждую эмиссию, каждую транзакцию. И на самом деле, вот эта структура, горизонтальная структура майнеров, которые представляют из себя распределенную вычислительную сеть, никогда не может соревноваться, никогда с этой распределенной структурой не может соревноваться какой-то один центр силы. Грубо говоря, в одну харю один юзер не в состоянии перечитать все нонсы, потому что у него нет просто такого вычислительного ресурса. И смотрите, что происходит. Люди все сильнее и сильнее доверяют биткоину. То же самое будет происходить и в информационном поле. Вот это монополия на информацию, она постепенно будет растворена. То есть куча пользователей, куча, пользователей, куча каких-то блогеров, просто людей, которые выкладывают что-то в социальные сети, они и будут в конечном итоге формировать вот эту объективную информационную картину. Это то же самое, как белый свет. Это смесь всех цветов радуги. Если оттуда выдернуть что-то, белого света не будет. Также и на информацию. Слияние, горизонтальное слияние. множества источников информации в любом случае побеждают один центр силы, который монопольно может изменять и каким-то образом контролировать информацию. Но это я сказал к тому, что на самом деле информационный мир развивается, информационный мир побеждает, и чем быстрее центры силы поймут, что нужно с ним сотрудничать, не нужно с ним воевать, тем больше на самом деле бонусов они на этом получат. Ну ладно, бог с ним с канала, мы будем как-то работать, будем пытаться как-то пристраиваться, но на самом деле я даже не представляю, как мы будем сейчас выпускать вот наш развернутый выпуск, связанный с и места профсоюзов Российской Федерации. Ну, конечно, мы ведем какие-то коррективы, учитывая мою зависимость от той администрации, которая может оказывать давление сейчас. Ну, посмотрим, что будет. Да, и меня очередной раз вызывают в суд и не в какой-нибудь суд. А Краснознаменный гарнизонный военный суд 95-го гарнизонного военного суда. Вот это вот, значит, бумажка. Она выдана администрацией городского округа города Волгореченск. Ну и, в общем-то, несмотря на ту панику, которая вызвала эта бумага, которая появилась у меня в почтовом ящике среди моих родных, все оказалось не так плохо. На основании случайной выборки, как здесь написано в этом письме, мне предлагают стать присяжным заседателем аж в этом военном суде. Я уж не знаю, где он дислоцируется, в каком месте, в какое отношение к нему имеет город Волгореченск. И мне предложено дать какой-то ответ, по крайней мере, сказать, заявить о своем отказе. Но через эту видюшку я заявляю о том, что я не отказываюсь, я буду принимать участие в качестве присяжного заседателя в работе этого военного суда, тем более говорится о том, что это почетная обязанность каждого гражданина. Одну почетную обязанность я уже в своей жизни исполнил, прослужил два года в рядах Советской армии. И пришло время для выполнения второй почетной обязанности. И пару слов о пресс-конференции Владимира Владимировича Путина. Ну, первое, что я могу сказать, вся пресс-конференция была пронизана страхом. Страх, страх и только страх. Почему это происходит? А происходит это по той простой причине, что на самом деле для власти сейчас уход от власти, извините за масло масляное, это фактически... Угрозой их жизни. Почему я сделал такой вывод? Как только Путин произнес вот эту вот фразу «Власть никого не боялась и не боится», я понял, что страхом пронизаны все клеточки условно нынешней власти Российской Федерации. Потому что любой психолог вам скажет, что когда человек два раза называет один и тот же глагол даже приставкой «не» это говорит о том, что он очень сильно зависит от того действия, о котором он говорит. Здесь говорится о страхе. Не боялась и не боится. И вся пресс-конференция была пронизана именно страхом. Как с одной стороны, со стороны задающих вопрос, так и с другой стороны, со стороны отвечающих на эти вопросы. Чего стоил только вопрос Филингауэр с этим смачным шрамом на шее от ножевого удара, от того нападения, которое было произведено на нее прямо в студии «Эхо Москвы». Фингауэр спрашивал о двойных стандартах в судебной системе Российской Федерации, спрашивал, почему Сечин не приходит на суды, связанные с делом Улюкаева. Я не буду комментировать ответ Путина. И, естественно, боясь власти не называть имени Навального еще раз говорит о том, что власть страшно его боится. Потому что опять обращаясь к психологам, опять обращаясь к истории формирования языка, люди никогда не называют смертельную угрозу вслух. Никогда не называют фамилии людей, которые могут угрожать, причем смертельно угрожают. А я еще раз повторюсь, для власти сейчас потери власти это смертельная угроза. Так вот, Фамилия Навального опять не была произнесена вслух Путиным в тот момент, когда он отвечал на вопрос Собчак. Я вообще считаю, что вопрос Собчак был срежиссирован, но так или иначе, Путин опять побоялся произнести это страшное имя Навальный. И это имеет под собой глубокие психологические корни. Потому что люди не называют никогда угрозу, смертельную угрозу вслух своим именем. Ну, на примере того же самого медведя. Вот смотрите, вот есть слово медведь. Буквально это мед ведущий. Это не тот зверь, который может прийти, растерзать человека, который может нанести урон хозяйству, растерзать его животных. И люди придумывали этому существу просто эпитет – мед ведущий. То есть сам зверь, страшный зверь, который нес под собой смертельную угрозу, не назывался тем именем, которое он несет. Ну вот это западноевропейское, в частности Бер. То есть пресс-конференция Путина в этот раз была проникнута страхом, страхом и страхом. Ну на этом, наверное, все. Спасибо, что вы нас смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.